Всех приветствуем на своем канале Мир Дерево. Сегодня опять новое введение. У нас приехали вот такая замечательная кухня, которая была в грунте. Для вас мы сделали образцы, как она может выглядеть. Два слоя покрашка, один слой нашей любимой краской Colorex. Так что у тех, кто руки применяет в правильном направлении, можете приезжать, экономить деньги, брать хорошую качественную кухню в нашем магазинчике, красить ее собственно. Будет чуть-чуть, но ну, дешевле, чем покрашено на заводе. Качество чуть-чуть хуже, чем заводское. Я думаю, все взрослые люди все об этом понимают. Но, собственно, руками. В данном видео вы видите кухня покрашена отдельно фасад Два слоя и отдельно фасадик по одному слою. Верхняя тумба 360 просто в обычном грунте, который будет приходить к нам на склад для продажи. Красим мы тем же самым колорексом фарк 15 приобрести его можно будет у нас также в магазине вместе с кухонькой на покраску у нас небольшой данной кухни ушло в районе 10 часов данную экспозицию вы можете вживую лицезреть у нас в магазине так что вы можете к нам приехать рябиновая 41 корпус 1 и вживую уже ее посмотреть